Привет! Сегодня мы с вами будем грабить банк. Надеюсь, что мне не позвонят второй раз из следственного комитета и не пригласят на беседу, ведь предложение о халявных деньгах из банка поступило от самих ростовщиков. Данное предложение действует для жителей Беларуси. Это не из заведенных санкций, просто банк белорусский, хотя на гражданах из других стран мы схему и не испытывали. Если вдруг ты не резидент Республики Беларусь и все же решил опробовать метод, то пиши в комментариях получилось у тебя или нет. Теперь, цифрам. Притратив 7 копеек, ты и я получим по 5 рублей. Это почти 2 доллара, которые сразу можно потратить. А после ты можешь приглашать своих родственников, друзей или знакомых и уже тебе за каждого приведенного будет начислено 5 рублей, как собственно и каждому пользователю, которого ты пригласишь. Ограничений вообще никаких. Приведи 100 друзей и получи 500 рублей. Все просто. Для начала нужно установить приложение с официального сайта и пройти регистрацию цию в нем после требуется выпустить бесплатную карту 123 в белорусских рублях это все прямо в приложении затем пополняем карту на 7 копеек я это делал через гирип с другой карты если возникнут вопросы пиши в комментариях я сниму отдельную инструкцию потом нужно перевести 7 копеек на карту реквизиты которой ты видишь на экране также продублирую эту информацию в описании под ролик там ты найдешь и другие полезные ссылки на этом квест окончен. Осталось только дождаться следующей среды и 5 рублей поступит тебе на счет. Хочешь заработать больше? Тогда приглашай новых пользователей по такой же схеме, только 7 копеек они уже должны будут перевести тебе. И каждый из вас получит подарок равный 5 рублям от BNB банка. Спеши, акция закончится уже 30 апреля.